Меня зовут Марк. Ну, на курсе... Мне 8 лет. Я стал, наверное, благодаря курсам, не знаю, благодаря чему, но я стал уроки быстрее делать. Uh -huh. За 20, там 30. Uh -huh. Стал уроки делать. Uh -huh. Ну, читать, может быть, стал быстрее, если по технике какой-нибудь... Uh -huh. То читать, наверное, стал быстрее. Угу. Ну, с тренером все нормально было Тренер хороший, добрый угу. Понятно, ну ты заметил по урокам Потому что, ты говоришь, наверное, стал лучше читать Вот сегодня ты показал в два с лишним раза увеличение по скорости чтения Ну в два с половиной раза, это заметно Или тебе... Чуть-чуть заметно. Тебе как скорее заметно? Нет, я не замечаю, потому что стало быстрее читать, но если подтягиваться, то быстрее, я вот это заметно. Понятно. Давайте спросим тогда, как вам виделась вот процесс этот? Я бабушка, да, я здесь первый раз. новенький человек, мне тоже все очень понравилось. Ну, дома вы замечали, как он работает? Да, да. Сегодня я была вот в Ангуле, так-то мы с мамой, они не уроки. Угу. Ну, я тоже заметила, да, что он, он стал читать.